Всем привет! Биржа Хиоби запустил новогоднюю акцию, где раздадут полмиллиона долларов. Завершится она 2 января. Старт сегодня. Очень похоже на раздачу по футболу, где мы с вами принимали участие. Там редкая карта была капитана, тут скорее всего Санта-Клаус. Кстати, старые карты с прошлой раздачи футбольной мы можем обменять. Соотношение 20 к 1. Через 8,5 часов появится эта возможность. Вот у меня 67 карт. За прошлую раздачу. Дальше в некоторых разделах биржи, когда будете переходить, будут попадаться снежинки. Такие кружки со снежинкой. Вот их нужно собирать. 10 снежинок. Вот такая вот картинка будет. И такого же размера. Не сразу заметно, особенно на белом фоне. Собираем 10, обмениваем. Я уже 5 нашел. Дальше можете торговать на бирже. Объем больше 500 долларов. Дают 3 карты. Сбор бесплатных карт, таймер обратного отчета. Переходим. Открывается новая страница. Запускается таймер, по-моему, на 15 секунд. И сверху посыпятся карты. Вам необходимо кликать мышкой по ним. И получать как можно больше. Если по одной на одну нажали, она не зашла к вам. Лучше пропустите. Бывает так, что я 5 кликов по ней делал, но не получал. Так что не зацикливайте сразу переходите ловить следующие карты. По одному клику используйте на карту. Так больше поймайте. Так, ну еще вот тут задание. Можете почитать, ознакомиться. Кстати, есть перевод. Забыл перевести. Перевод нормальный, не AliExpress, как раньше вот было. Непонятно ничего. Вот еще не сразу заметил. Спотовая торговля. Торгуете на 10 USDT. Получаете 1 кристалл. На 100 USDT делаете объем. Получаете 10 кристаллов. А их уже можно обменивать. На карту Prime PrimeBox. Раздел уже работает. Так что можно торговать. И во фьючерсах. Объем. 50 usdt один кристалл на фьючерсах там просто быстрее объемы набираются пару хороших свечей в вашу пользу и объем может быть раза в три больше выше чем сумма на которую зашли особенно если торговать с кредитным плечом на 10-20 небольшим так, ну вроде бы все ничего не пропустил а, ну и скорее всего у них еще есть чат где можно обмениваться карточками, недостающими то есть, там разберетесь выкладываете ту карту, которая у вас есть, например, вот у меня две такие и нет санты я в чате сообщаю, что меняю эту на Санту. Или данную карту на какую-то вот из тех, которые у меня нет. На этом у меня все. Ссылка будет в описании. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Пока.